Глава 26. Новые гонения. В сентябре 2000 года я приехал на три недели в Канаду. Все дни и вечера были расписаны по часам. На каждый вечер в разных городах были назначены встречи. Я был рад возможности поделиться с верующими по всей Канаде тем, что Бог творит в Китае, а также побудить канадскую церковь поддержать евангелизационное движение назад в Иерусалим. В ночь перед вылетом в Торонто мне было ясное видение от Бога. Я увидел себя в комнате внутри какой-то церкви, за подготовкой к предстоящей проповеди. Открыв свою Библию, я обнаружил, что все мои заметки пропали. Озадаченный этой пропажей, я зачем-то вынул из кармана бумажник и положил его на раскрытую Библию. Неожиданно из дыры в стене за моей спиной появилась крыса. В мгновение ока она проглотила мой бумажник и скрылась в своей норе. Я расценил это как нападение не самой крысы, а злой силы в образе крысы. В том сновидении я рассердился и, схватив длинный стальной прут, сунул его в нору, чтобы прикончить крысу. Уткнувшись прутом в дно норы, я подумал, что мне все-таки удалось убить крысу. Я вытащил прут из дыры, но вслед за прутом вышла и крыса. Не успела она выйти из норы, как превратилась в петуха. Этот петух кукарекал и скакал по кругу, размахивая крыльями и создавая ужасный шум. Я ударил его стальным прутом. Удар пришелся по голове, и петух в тот же миг превратился в беса в образе обворожительной, длинноволосой женщины. Она съежилась и стала протестовать. «Почему ты бьешь меня? Ведь я такой же человек, как и ты. Не понимаю, почему ты преследуешь меня. Отпусти меня, пожалуйста». Я ответил. «Мне все равно, кто ты. Ты похитила мои заметки и бумажник». Я заградил собою выход, чтобы не дать ей уйти. Я понимал, что имею дело с бесом, а не с реальной женщиной, и ударил эту женщину так, что она упала на пол без сознания. Потом я проснулся. Не понимая значения сна, я попросил Господа открыть мне его. По прибытии в Канаду я решил рассказать об этом сне своим сотрудникам. Мне хотелось понять, что бы этот сон мог значить. Во время завтрака я сказал переводчику, «Господь вразумляет меня этим сном. Некто пытается вырвать Слово Божье из моих рук» и похитить средства, предназначенные для помощи домашним церквям. Мне предстоит духовная борьба. Сопротивление нападкам врага вызовет две ответные реакции со стороны нечистой силы. Сначала мы столкнемся с реакцией громкой и враждебной, подобной петуху из моего сна. Потом без в образе обворожительной женщины, заявляя о своей невинности, постарается воздействовать на нас и с помощью лжи и лукавства воспрепятствует нашему служению. На второй день мне предстояло выступить в одной христианской телевизионной программе в Торонто. После беседы к нам подошел один брат с распечаткой какой-то статьи, которую ему прислали по электронной почте. Его бледное лицо выглядело крайне озабоченным. «Брат юн», — сказал он, — «давай присядем. Боюсь, у меня плохие новости для тебя». С помощью нашего переводчика я познакомился с содержанием этой статьи, написанной одним христианским журналистом из Калифорнии. В тот день, утром, эта статья была разослана тысячам читателей во всем мире. Я никогда не встречался с автором этой статьи и даже не слышал о нем. Тем не менее, он ожесточенно нападал на меня ссылаясь на одного непоименованного китайского осведомителя. В этой статье говорилось о том, что я лгу о своем чудесном избавлении в 1997 году, что мои заявления о посте в 74 дня просто сфабрикованы, что никто и никогда не ломал мне ног, и что я не был ни представителем, ни старейшиной, Ассоциации с ним Сильнее всего, в связи с этой статьей меня огорчали следующие два обстоятельства. Во-первых, в статье говорилось, что моя семья скрывается в Мьянме. Разглашение этого факта угрожало моим близким. Я беспокоился об их безопасности. Меня волновало не только то, что эту статью прочтут власти в Мьянме и начнут разыскивать моих родных, но также и то, что китайское правительство потребует их высылки в Китай и будет судить. Я с нетерпением ожидал наступления рождественских праздников, чтобы провести их семьей в Мьянме. В предыдущем году... Я впервые за 13 лет провел Рождество с женой и детьми. Из этих 13 лет семь рождественских праздников я провел в местах заключения, а другие пять не мог быть на Рождество с семьей из-за того, что скрывался от полиции или был занят служением. Теперь, когда в этой статье объявлялось местонахождение моей семьи, я уже не смогу отправиться на Рождество в Мьянму. Я был совсем расстроен. Во-вторых, в этой статье меня сильно ранило следующее объявление. Вероятнее всего, это просто Иуда, который выдал лидеров домашних церквей в Китае в период жестоких гонений, предпринятых в 1999 году. Именно его деятельность принесла ущерб китайским домашним церквям и привела их к разделению. Услышав эти слова, я был поражен в самое сердце. С тех пор, как Господь открылся мне в 1974 году, я никого и никогда из числа верующих в Китае милостью Божьей не предавал. В пытках и мучениях я провел в вузах много лет именно потому, что не желал быть Иудой в Церкви Христовой. Я поблагодарил Господа за то, что Он заранее подготовил меня через сновидение о крысе, петухе и обворожительной женщине. Теперь все наше канадское мероприятие оказалось в опасности, поскольку лидеры местных христианских деноминаций прочли эту статью и решили отменить встречу. Главы китайских домашних церквей, включая всех старейшин ассоциации с Синим, были уведомлены о сложившейся ситуации в течение первых суток. И тотчас, по факсу, полетели на Запад заявления, подписанные известными главами домашних церквей, такими как Су Юн и Джан Рун Лян, заявления о том, что все обвинения... Выдвинутые в этой статье против меня, совершенно необоснованы. Кроме того, они подтверждали, что я действительно являюсь старейшиной и уполномоченным представителем ассоциации Синим. Мне пришлось бороться с новой формой гонений в течение нескольких дней после этой вражеской атаки которая, как видно, была преднамеренно совершена перед самым началом нашего запланированного мероприятия в Канаде. Пережив в Китае побои, истязание электрошоком и всякого рода издевательства, я считал, что теперь на Западе закончились дни моих гонений. У меня не умещалось в голове, как человек – совсем не знавший меня, мог написать такую злобную статью. С горечью я говорил своим друзьям, «Отчего бы этим людям не позвонить нам и лично не познакомиться с документами? Я не понимаю, почему бы им не добраться до истины самим? Вот же она перед ними». Наш переводчик сказал следующее, «Брат Юн, эти люди не желают знать истины. Именно поэтому они не звонят тебе и не хотят встретиться с тобой. В Китае христиан преследуют побоями и кандалами. На Западе христиан преследуют языком другие христиане». Этот новый вид духовных гонений был ничуть не легче физических гонений в Китае. Он отличался только по форме. Я молился и плакал, прося у Господа сил. От всей души я простил этим людям и решил продолжить наши поездки. Во время посещения Виннинпека, Эдмонтона, и других канадских городов, Господь являл свою силу, и множество церквей и отдельных верующих присоединялись в молитве за общее дело к китайским домашним церквям. Рассказывает брат Су. Услышав, что на брата Юна стали нападать и клеветать, во время его служения на Западе мы, старейшины ассоциации Синим, написали в его поддержку письмо следующего содержания. Брат Юн, слуга Божий и один из пяти старейшин ассоциации с ним домашних церквей Китая. Библия ясно указывает. Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Это сказано в первом послании к Тимофею, 5 глава, 19 стих. И мы, все подписавшиеся под этим письмом, подтверждаем, что брат Юн проповедовал о страдании Христа, как верный служитель Господень. Он – воин Христов, помазанный Святым Духом, Воин истины, евангельский первопроходец в нашем веке. Его служение является сильным свидетельством хождения в Духе Святом. Именно через него в 1996 году Господь основал движение китайских домашних церквей, ассоциация Синим. Он не только один из пяти старейшин этой ассоциации, но также преданный, честный, любящий правду, надежный, чистосердечный и богобоязненный слуга Божий. Он имеет доброе свидетельство от внешних. Он хороший сын, верный муж и любящий отец. Этим письмом мы свидетельствуем, что он постоянно старается быть похожим во всем на Иисуса Христа, вот почему мы утверждаем, что он невиновен перед Богом. В единодушной молитве домашние церкви поддерживают этого слугу Божьего в его служении по всему лику земли. И да будет он благословением для Дома Господня от востока до запада. Мы можем оценить его свидетельство одним словом истинное. Старейшины Ассоциации Синим и другие сотрудники молятся за Него от всего сердца и готовы засвидетельствовать о Нем перед Богом, целиком и полностью поддерживают все Его служение и выступают в Его защиту. Как нами было заявлено прежде, Он имеет все полномочия представлять Ассоциацию с ним всюду на пяти континентах – Европа, Америка, Африка, Австралазия и Азия. Мы выступаем за единство китайских и зарубежных церквей, членов тела Христова, за совместный труд и созидание друг друга в любви, чтобы Евангелие Иисуса Христа успешно распространялось по всему миру, до самого Иерусалима. Аминь. Рассказывает брат Юн. «Господь многоразлично ведет верующих по их жизненному пути, но я убежден, что всякий истинный христианин рано или поздно встретит на своем пути страдания». Господь допускает нам эти испытания, чтобы мы смирились и уповали только на Его помощь. Слово Божье в первом послании Петра, 4 глава, 1 стих, говорит «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Я знаю, когда умножаются боли и страдания, мы меньше грешим. Сказать про меня, что я уже перестал грешить, было бы преувеличением. Я продолжаю жаловаться Богу, когда страдаю. Степень нашей христианской зрелости во многом зависит от нашего отношения к страданиям. Одни из нас стараются избежать страданий или вообразить себе, что их на самом деле нет, но от такого отношения положение только ухудшается. Другие в ожидании облегчения пытаются пережить страдания, не видя в них ничего радостного, светлого. Это отношение лучше, но оно не подразумевает той победы, которую Бог, «Желает дать каждому из своих детей». Господь желает, чтобы мы принимали страдания как друга. Мы должны постичь в глубине души, что посредством гонений Бог благословляет нас. Это может показаться невероятным, но с Божьей помощью мы достигнем этого понимания. Именно поэтому Иисус сказал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 Мы можем достичь такого состояния во Христе, что станем ликовать и радоваться, когда люди будут злословить нас. Потому что мы знаем, что мы не от мира, что наше жительство на небесах. Чем больше нас гонят за Христа, тем большую награду мы получаем на небесах. Когда люди злословят вас, радуйтесь. И веселитесь. Они проклинают вас, вы благословляйте. Встретив испытания, примите их и будете свободны. Если вы усвоите эти уроки, то мир уже ничего не сделает с вами. Бог свидетель. Все пытки и избиения, которые я перенес, не заставили меня возненавидеть моих гонителей. Нет. Я видел их орудиями Божьих благословений и сосудами, избранными Богом, чтобы очищать меня для большего уподобления Иисусу. Иногда западные гости в Китае спрашивают нас, «В каких семинариях вы учились?» Мы отвечаем не в шутку, а всерьез, что много лет учились в библейской школе Святого Духа, имеется в виду в тюрьмах. Иногда наши западные друзья, не понимая того, что мы имеем в виду, спрашивают нас, «И какие же материалы вы используете в этой библейской школе?» Мы отвечаем, «Этих материалов немного. Кандалы, которыми сковывают нас, и кожаные плети, которыми избивают нас. В этой тюремной семинарии мы усвоили множество ценных уроков о Боге, которые мы, возможно, никогда бы не узнали из книг. Мы узнавали о Боге в суровых жизненных условиях, о его верности и любви к нам. Христианина в узах за Христа нельзя назвать страдальцем. Люди, услышав мое свидетельство, нередко спрашивают, «В тюрьме тебе, наверное, было ужасно?» Я отвечаю так, «Что вы имеете в виду? Я был там с Иисусом, и тесное общение с Ним приносило мне огромную радость и мир в сердце. Если люди действительно страдают в тюрьме, то значит, они никогда не имели общения с Богом. Чтобы иметь общение с Богом, нужно пройти через трудности и страдания. Другими словами, крестным путем. Вас могут не избивать и не заключать в тюрьму за веру, но я убежден, что у всякого христианина окажется свой крест, который он должен нести. На Западе этим крестом могут быть насмешки, клевета и отвержения. Сталкиваясь с подобными испытаниями, важнее всего не избегать их и не бороться с ними, но принимать их как друзей. Поступая так всякий раз, вы приобретете опыт живого общения с Богом и получите помощь от Него. Когда Дитя Божье страдает, надо понимать, что Бог допускает это. Он не забыл вас. Дьявол не сможет погубить вас. Вот какое прекрасное обетование оставил Иисус своим детям. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною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 29 стих. Оказавшись в тюрьме впервые, я впал в искушение, задаваясь вопросом, от чего Бог допустил это мне. Постепенно я пришел к пониманию того, что Бог имел более глубокий замысел в отношении моей жизни, чем только служение ему. Бог желал, чтобы у нас были тесные, близкие отношения. Он знал, что легче всего привлечь мое внимание, это предоставить мне отдых за решеткой. Когда вы услышите, что кого-то из христиан китайской домашней церкви бросили за решетку ради Христа, не просите о его или ее освобождении, пока Господь ясно не укажет, что мы должны молиться именно об этом. Прежде чем цыпленку вылупиться, жизненно важно, чтобы он три недели развивался в тепле под защитной скорлупой. Если взять цыпленка из этой окружающей среды на день раньше, он погибнет. Также и утки должны оставаться в своем заключении в скорлупе и только через 28 дней могут вылупиться. Если взять утенка на двадцать седьмой день, он умрет. Когда Бог допускает своим детям пойти в тюрьму, он всегда преследует определенную цель. Быть может, они станут там его свидетелями перед другими узниками или окрепнут духом в новых жизненных испытаниях. Но если мы стараемся освободить их из тюрьмы сами, причем раньше, чем усмотрено Господом, мы можем повредить его замыслом. И верующие могут выйти из тюрьмы недостаточно зрелыми духовно, как этого желал бы Бог. Мне часто задают вопросы о правах китайских пасторов. Пастор в Китае, не имеет никаких прав, кроме права быть рабом. Каждый в этом мире раб. Каждый может быть рабом греха или рабом Христа. Все наши права во власти Иисуса. И мы должны преклонять колени перед Богом в полной зависимости от Него. Христиане в Китае всегда ценят, когда верующие из других стран стараются поддержать их в тюрьмах или в гонениях. Но все подобные усилия должны основываться на молитве и воле Божьей, иначе от такой помощи может быть только хуже. Мир ничего не сделает христианину, который не страшится людей.